после того как экскаваторщик сеет землю вот смотрите какие отходы получаются то есть очень много отходов из того что он сеет ну как то вот так вся эта система работает даже вот какие большие камни встречаются как вот этот уже много машин вывезено но одним словом Работа идет.